будем записывать, да, записывать наш сегодняшний клуб. И этим я э, сразу э, предвосхищаю вопросы, которые обычно, как только на все начинается, начинают появляться в чате. Будет ли запись и пришлют ли ее участникам. Да, и поэтому вы уже видите, что запись точно будет. И даже, наверное, у вас появился запрос, такой эстетический запрос, типа запись идет, вы согласны, если нет, ну и уходите тогда. Ну, судя по тому, что никто не покинул нас, все согласны, что идет запись, и мы разошлем запись всем участникам сегодняшнего нашего первого заседания. Клуба про оценку. Позвольте мне начать с организационных вопросов. Мы с вами сегодня собрались на первое заседание Клуба про оценку. Мы сначала хотели сказать онлайн-клуба, но потом решили слово онлайн не добавлять, потому что что же заграничивать себя в форматах. И мы планируем нашу работу сегодня в течение полутора часов. Как уже сказала, идет запись, и запись будет вам отправлена, ссылка на запись будет вам отправлена. Я попрошу участников обратить внимание на ваши, на то, как названы ваши окошечки, и, пожалуйста, сделайте так, чтобы там было ваше... Имя и фамилии, чтобы нам было удобно а, всем общаться друг с другом. Мы а, сейчас выключим, а, вы, принудительно у вас выключились микрофоны, но а, вы, конечно, можете их в любой момент включить, но мы просим а, пока микрофоны не включать, чтобы у нас не было а, вот гула да, и вот фонового шума. И мы предполагаем, что мы сегодня будем работать следующим образом. У нас есть... А, подготовленная часть программы, несколько вопросов, которые мы указывали в приглашении на наш клуб. И мы просим, вот в процессе обсуждения этих вопросов первоначально, мы будем рады разным вопросам, пишите их, пожалуйста, в чате. Я буду ответственной за чат, и честно обещаю, ни одного вопроса не пропустите. В конце нашего заседания мы предполагаем возможность всем включить микрофоны и просто пообщаться и поговорить. Вот технически вот такой регламент мы предлагаем для первого заседания. И опять же посмотрим, насколько это будет вот придуманный нами формат будет удобным. Возможно, к следующим заседаниям мы его и будем в процессе менять и модернизировать. И я с удовольствием представляю слово для нашего, для ведения сегодняшнего первого заседания Владимиру Балакиреву, который как раз и содержательно расскажет и про то, что такое клуб «Про оценку», и про то, о чем мы сегодня будем говорить. Доброе утро, коллеги. Ну, я буду сегодня модерировать наше обсуждение. Как бы на мне такая основная роль будет. Но Хотя у меня будут какие-то выступления тоже, я буду включаться. По поводу цели, когда мы задумывали этот клуб, мы решили, что, ну, во-первых, это не будет обучающим мероприятием, мы, мы не будем здесь как бы вот заниматься тем, чтобы доносить какие-то специальные знания. Мы хотели обсуждать какие-то очень важные проблемы или задачи в области оценки, и, скорее всего, как результат мы ожидаем, что это будет что-то, что будет заставлять ну, вас задумываться или и нас задумываться о будущем и э, нам казалось что такой жанр никто не использует сейчас или мало кто использует и мы подумали что ну вот мы будем первыми в, в оценке это первое а второе что я хотел сказать это такое мое даже скрытое желание да мне бы очень хотелось, чтобы на этих заседаниях обсуждалось то, что я бы назвал, ну, такими ментальными картами, какими-то э, системными представлениями об оценке, о том, что это такое и как это делать. И я надеюсь, что это тоже удастся, как бы сложится, да, и мы будем вместе про это говорить. Ну, вот, пожалуй, и все. Я еще раз напомню, что мы задумали, значит, тему у нас оценка обучения, и это будет такая серия коротких выступлений на важные темы в обучении. Затем мы будем немножко комментировать то, что сказал выступающий. Вот. И будем предоставлять короткое время для ваших вопросов, но в процессе семинара они будут, мы в письменном виде будем, надеяться, что вы будете писать и получать. А в конце запланировано уже обсуждение голоса. Ну и мы скажем о том, что мы будем делать дальше и планируем как бы, по крайней мере о следующей встрече. Ну, вот, пожалуй, все. А, да, еще один важный момент. Если так получится, и вопросов будет много, и мы не успеем ответить на все а, мы все-таки хотели придерживаться строго регламента и времени на обсуждение, тогда мы эти вопросы зафиксируем и постараемся ответить на следующей встрече. Вот так вот. Ну, поэтому я вот еще раз подчеркиваю, что я буду следить за временем обсуждения и сдел постараюсь сделать так, чтобы мы все-таки все намеченные темы обсудили. Ну все, мы начинаем. И я передаю слово Алексею Кузьмину для первого такого тематического выбрасывания, первого выступления. Спасибо, Владимир. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Много знакомых, много незнакомых. Приятно всех видеть. Я хочу признаться, что я. Как и вы, впервые, впервые в жизни участвую в заседании клуба про оценку. Новый такой опыт. Первый, первый вопрос, который мы планировали затронуть. Может ли существовать универсальная теория изменений или логика, которая подходит для любого обучения? Значит, конечно, все знакомы уже теперь это давно на слуху, что такое теория изменений или логика какой-то интервенции воздействия. Здесь в самом общем виде она сформулирована. Мы совершаем определенные действия, эти действия приводят к непосредственным результатам, непосредственные результаты приводят к тому, что достигается цель. И э, это приводит к тому, что мы делаем вклад в достижение какого-то эффекта, который выходит, выходит э, э, за рамки, коллеги, ага, со, пожалуйста, микрофоны, сильно мешает, который выходит за, э, за рамки нашего того, что мы можем сделать, но вклад мы можем сделать в достижение этой стратегической цели. В самом общем виде такая простейшая логика или теория изменений. Значит, когда мы говорим об обучении, какие действия мы совершаем? Ну, тут очень разные, может быть, зависит от того, какое обучение. Групповое, индивидуальное, онлайн или офлайн с участием преподавателя, или теперь мы с вами понимаем, что может быть даже без участия живого преподавателя. А, обучение может включать самые разные действия, в зависимости от того, чего мы, чему мы учим, там, скажем, вождению бетономешалки или художественной гимнастики, или проведение совещаний. Очень разные могут быть действия совершены. А, при этом они вроде бы должны приводить к чему? Что меняется знание, умение, навыки, участников и, возможно, их установки определенным образом трансформируются и формируются отношение к чему-либо. Здесь вот можно о чем еще задуматься. Если говорить о результате обучения, то часто бывает так, что результатом обучения для участника, для многих даже бывает это основной результат, может оказаться какое-то формальное признание того, что человек прошел обучение, например, получение сертификата или диплома. И вот здесь первое, что я бы хотел отметить, что, конечно, когда мы говорим об обучении и о логике, о теории изменений, то надо понимать четко, с какой позиции мы эту логику рассматриваем. Потому что с позиции преподавателя, конечно, выдача диплома не является результатом обучения. При этом с позиции участника он совершает действия, которые могут привести к получению диплома, и для него это вполне такая логика приемлемая и реалистичная. Теперь про цель образ конечного результата. Конечно, мы понимаем с вами, что в зависимости от того, чему мы учим, например, мы учим детей художественной гимнастики, цель какая? Чтобы они успешно выступали на соревнованиях, занимали какие-то призовые места. Мы учим людей проводить совещания, и они начинают на практике проводить совещания лучше или водить бетономешалку или что-то еще делать. И здесь возникает еще одна интересная тема для обсуждения. Если мы с вами посмотрим на программу обучения, традиционные, которые подготовлены людьми, которые проводят обучение, мы с вами таких целей там не найдем. Мы цели с вами найдем какие? Что у участников сформируются определенные знания, умения, навыки, но а вот цели, выходящие, уходящие в практику, в этих программах мы с вами не увидим. Почему? Потому что если программу разрабатывает преподаватель, то, конечно, он понимает, что все, что уходит дальше, оно за рамками его возможностей, он не может это контролировать. И брать на себя ответственность за достижение такой цели, конечно, он тоже не сможет. И это еще одна вещь такая важная, которая вот если мы с разных позиций на логику смотрим. И, наконец, стратегическая цель. И мы понимаем с вами, что, ну, конечно, хороший учитель, неважно где и чем он, чему он учит и с кем он работает, он всегда думает в первую очередь о человеке, да, и если в школьный учитель, то он думает, чтобы, ну, помимо преподавания своего предмета, чтобы человек в жизни потом как-то свой путь нашел и был полноценный, полноценной личностью, и, и карьеру сделал, и успешен был, и так далее. И, конечно, обучение в достижении таких глобальных целей только вклад делает и вряд ли может быть определяющим, хотя важным фактором может быть. Таким образом, получается, что общая логика так выглядит. Обучающие мероприятия, которые приводят к формированию знаний, умений, навыков определенного отношения, далее, далее успешная практика и далее какой-то устойчивый системный эффект, который может быть связан с тем, что мы на практике успешно применяем то, чему мы обучились. Поэтому универсальная теория изменений может быть, но с другой стороны, надо все время помнить о том, что эти теории могут быть разные в зависимости от той позиции, которую занимает человек, эту теорию, у которого в голове эта теория. Я на этом закончу и приглашаю коллег включиться. Ну, у меня вопрос первый, Алексей. А почему мы говорим об оценке обучения, но начинаем с некоторой универсальной теории изменений? Как бы в чем смысл? Ну, мне на него Владимир, мне на него очень легко ответить. Ты же говорил, что ментальные карты надо. Вот здесь какая-то ментальная карта, я надеюсь. Ну, если серьезно, то мне кажется, что. Когда мы оцениваем какое-либо воздействие, очень важно понимать, какой был замысел этого воздействия. А теория изменения – одна из форм представления замысла воздействия, в частности, обучения. Зная замысел воздействия, мы можем оценивать его эффективность, его эффекты и так далее. Это очень помогает в оценке, поэтому. Ну, Означает ли это, что разговор об оценке обучения, может быть, с этого должен начинаться? Но я говорю о конкретной какой-то задаче, и это, это важный элемент как бы оценки, я не знаю, там, модели обучения, модели оценки и так далее, так далее. С одной стороны, да, с другой стороны, мы понимаем, что существуют разные подходы к оценке, и есть подход к оценке, который сознательно, не принимают во внимание, не, во внимание цели интервенции, которые были у организаторов воздействия. То есть по-английски называется «goal free evaluation». То есть человек оценивает, специально не заглядывая, какой замысел, для того, чтобы не быть предвзятым и не искать следы того, что может подтверждать или опровергнуть исходный замысел. Поэтому э, зависит от того, какой подход мы используем. В общем случае, я бы сказал, что учет замысла, конечно, очень полезен. Я к участникам обращаюсь. Если у вас есть вопросы, пишите в чате, я напоминаю, да. Вот мне кажется, что когда мы очень часто вот в проектах некоммерческих организаций у нас есть разного рода обучающие программы для тех благополучателей, с которыми организация работает. Мне кажется, что вот если смотреть на эту теорию изменений, то очень в принципе хорошо понятно, что когда мы обосновываем в проекте зачем нам надо учить этих людей чему-то, то мы в первую очередь все-таки смотрим на то, какой мы хотим получить эффект от того, что мы даже Даже не какую практику они значит какой практике они будут готовы, да, вот этот образ конечного результата, а ради чего вообще все это затеяно? Вот. И когда, если есть возможность увидеть и объяснить, ради чего мы это затеваем, да, какой эффект хотим получить тогда вот в социальных проектах достаточно обоснованно выглядят программы обучения. Когда мы этот вот эффект для себя на этапе планирования программы не, не видим, то тогда все упирается в то, что мы 10 человек обучим на 10 семинарах, но и у них изменится знание вот про это. Но здесь, мне кажется, что еще очень важная вещь потом подумать, а как я буду этот системный эффект полученный мерить, и как мне доказать, что это случилось ровно потому, что я когда-то обучила его на семинаре, и он стал лучше водить бетономешалку или лучше проводить совещание. Вот э, здесь, мне кажется, что очень серьезный вопрос возникает. А как я докажу, что этот системный эффект связан с тем, что я провела обучающие мероприятия? Ну, там же еще один важный момент, что, что стратегическая цель может зависеть не только от э, обучения, но и от набора других вещей. И там не просто доказать невозможно, если не были проделаны другие действия, эффекта может не быть, поэтому тут такая проблема существует. Ну, а Во-вторых, мне кажется, что есть проблема, связанная с другими вещами. Это касается того, что, ну, я, если я, например, делаю программу обучения для своих сотрудников, у меня будет одна стратегическая цель, а если эти сотрудники участвуют, программах обучения, про которые говорила Марина, это будет совершенно другая стратегическая цель. И, конечно, здесь, в общем, результат, результаты будут в том числе тоже очень разные. И все будет зависеть, кто проводит эту оценку и для чего она в принципе ну, как и делается. Какая у меня стратегическая цель? Устойчивость организации, для этого я обучаю там, сотрудников или там еще что-то такое. Для Марины, там, например, если, там, как она говорит про программу, что там совершенно иная стратегическая рассеянная. Можно я один пример кратко приведу? Конечно. И у нас есть два вопроса как минимум от участников. Я кратко пример приведу. Да. Да -да. Много лет тому назад <с мне пришлось оценивать одну программу, где был компонент подготовка. Тренинг для тренеров. Всем известно, что это такое. И цель была такая, чтобы подготовить группу, небольшую, там человек 12, наверное, было, высококвалифицированных тренеров, которые бы стали ресурсом для развития некоммерческого сектора в России. Значит, программа была очень серьезная, очень высококачественная, дорогая. Могу сказать вам, что... Стоимость обучения одного человека сопоставима была с обучением на программе MBA в хорошей школе бизнеса. И вот в течение года там их обучали, они ездили за границу в том числе. Результаты были очень хорошие, они реально навыки свои сильно развили и очень много чего нового узнали. И конечный результат был такой, что они реально стали хорошими тренерами и на практике это все показали. И при этом, что дальше произошло? Они все успешно перешли в бизнес. То есть они не стали работать в НКО-секторе, а абсолютно подавляющее большинство стали делать успешную карьеру как бизнес-тренеры. Это к вопросу о теории изменений. Спасибо. Ну, у, ну, у... ну вот как раз... Uh, да, можно... уваж... да. Уважаемые коллеги, у нас вот, э, комментарий Наташи, и у нас есть э, уже пять вопросов. Я хотел там... Я, я коротко. Для меня всегда было проблемой... Наташа, у тебя выключен звук. Для меня всегда было проблемой, когда мы обучали, еще в детском фонде Виктория складывалась. обучали... Создавать школу приемных родителей. А потом а, нам ставили, в, а, что мы неправильно обучили, что в регионе школа приемных родителей плохо работает. А, хотя человек, который прошел все абсолютно практику, все обучился, он ну по каким-то там причинам не стал доделывать то, что он получил, а потом кто-то из них вообще, например, уходил, как вот Алексей говорит, в бизнес или куда-то еще и не стал делать эту школу. И нам, как обуча, обуча, центру, который обучал этих специалистов, говорили, что ваш, ваша система обучения, ваша программа обучения не дает никакого эффекта. Вот в этом случае, в этом случае. А... Я вообще всегда, у меня раздвоение личности. С одной стороны, да, я, конечно, согласна, что мы должны своим обучением вкладываться вот в достижение какой-то стратегической цели, но с другой стороны, я ведь не могу отвечать за то, что человек в конечном, в конечном итоге, каким образом он это может применить. Ну, то есть вот, вот и тогда вот я вот здесь не понимаю, как, какой, как этот эффект, где начинать, предполагать, что полученный эффект он в результате обучения, и где все-таки заканчивать уже считать, что это вклад того, кто обучил. А, спасибо, Наташа. Уважаемые коллеги, у нас есть здесь ну... По крайней мере, три комментария, такие вопросы, но они скорее комментарии про вот этот системный эффект. Да? Это комментарии от Юлии Богдановой, что обучение сложно сочиненным, и разные цели могут ставиться, и оно в другие могут быть какие-то активности включено. У Марины Мухиной такой ну, вопрос и, по сути дела, ответ. А, как, а вообще надо ли нам мерить системный эффект? Я не очень понимаю, для чего он нам нужен. И от Елены Журавлевой, что ну, про сложности измерения системного эффекта, поскольку там непосредственно результат как-то можно увидеть, а вот этот самый системный эффект, неуловимый, уже может сильно зависеть от каких-то других обстоятельств. И есть один вопрос от Екатерины. Какие классификации оценки образовательных обучающих программ существуют с точки зрения авторства написания программы, с точки зрения конкурентов и дальнейшего опыта? Может быть... Алексей, на этот вопрос ответить. А как бы вот комментарий про системный подход, мы дальше будем про это говорить, да, подробнее и, ну, как бы отнесем на следующую часть семинара. Uh -huh. uh, я думаю, что <coughs> вопрос такой, что просто, наверное, надо его как-то за рамками обсудить, и я попрошу, наверное... Того, кто задал этот вопрос, нам написать Екатерин на, адрес. Серого. Екатерин Екатерин, Серого, да. Да, на адрес про оценку клуб напишите, и мы сможем ответить и ссылки дать там, где более развернутые есть обзоры подходов, если вы об этом спрашиваете. Просто уточните вопрос, пожалуйста, напишите на наш адрес, и мы попробуем дать вам какие-то ссылки на источники. Хорошо? Потому что вопрос такой довольно сложный, а у нас время... Угу. Давай, давайте зафиксируем, что, да. вот, говоря о э, универсальной или неуниверсальной теории изменения обучения, ну первым отмечаем, что это очень важно и значимо, да, если говорить об оценке обучения. Но, с другой стороны, сразу обращает на себя внимание вот это стратегические цели, да, и то, что называется там устойчивые системные эффекты. Который, по поводу которых возникает много вопросов. Да? Ну, начиная с того, что вообще-то нужно ли его мерить, да, поскольку это далеко за рамками непосредственно обучения лежит, и с другой стороны, насколько это сложно, да? непростая задача. Хорошо, давайте вот на Владимир, этом. а можно один комментарий по этому поводу все-таки? Вот еще в одном хорошо. посмотреть. Хорошо, хорошо, да. На системные изменения. Вот с какой стороны, если мы будем смотреть, отталкиваться не от обучения, то есть не идти снизу вверх к системному эффекту, а будем отталкиваться от системного эффекта. А если обучение в нем играет важную роль или доминирующую роль, мерить на, на всякое нужно вот, и связывать нужно. Но если обучение является там, пятым фактором или не самым важным, мне кажется, то вот здесь ну, подход, что, собственно говоря, не сильно надо. Либо не баловаться, вот эта связка с очень высокими стратегическими целями. Это мой взгляд. Вот, сверху вниз. Ну, так. а мы отмечаем, что для оценки вот еще бы, как бы, сложность есть в том, чтобы выделить да, эти факторы влияющие. Да? Давайте вот на этом остановимся, конечно. И у нас следующая тема, следующая тема, это я Алексею передаю, да, да. оценки потребностей. Да, спасибо, Владимир. И связанная, на самом деле, тема с предыдущей, конечно же, и с тем, что сейчас Анатолий сказал в последнем комментарии. Значит, коллеги, во-первых, я хотел сказать, что оценка потребностей в обучении, и эта область очень здорово проработанная, и если посмотреть, например, на так, у нас рисунки какие-то на экране. Я не знаю, это написано, что Ксения Титова. Может быть, мы Ксению Титову и пригласим выйти а из конференции. Да. А, спасибо. Значит, а, а, итак, про потребности в, в, в обучении. А, а словосочетание... Needs, training needs. Если посмотреть количество ссылок в англоязычном секторе интернета, миллион двести тысяч. То есть это, конечно, очень много. И, конечно, тема на слуху абсолютно. На эту, на эту тему написаны книги. Это серьезный бизнес, есть специализированные компании, которые продают услуги по оценке потребностей в обучении и разработке, соответственно, обучающих программ для компании и так далее. То есть, и этим занимаются очень квалифицированные, умные, талантливые люди, и поэтому я ни в коем случае не собираюсь ставить под сомнение все их достижения, но тем не менее, поскольку клуб, и поскольку есть у нас возможность для такой проблематизации, я бы хотел обратить, коллеги, ваше внимание на следующее. Вот недавний форум в Петербурге, и на нем выступление владельцы сетей «Кафе Андерсон». Наверное, многие это выступление слышали. И я хотел вот фрагмент его просто напомнить тем, кто э, слышал, или рассказать об этом тем, кто не слышал. О чем она сказала? Она говорит, вот э, созданы многочисленные институты развития малого и среднего бизнеса. Я представитель малого и среднего бизнеса. Они стремятся нас вроде как развивать и учить. Ребята, не надо нас учить. Мы с обучением разберемся сами. А Вы лучше те деньги, которые на эти институты тратите, направьте куда-нибудь, чтобы от них больше пользы было. При этом дальше в своем выступлении она, она говорит, что им на самом деле надо учиться. И она говорит, у кого им надо и чему надо учиться. Например, она говорит, что неплохо бы было, если бы нас учили тому Каким образом обеспечить всяческую безопасность, в том числе пожарную, там, чтобы мы не горели. Или там, как работают вот те, кто в общеп... в... питанием занимается, чтобы все было правильно и никто не отравился и так далее. То есть человек, смотрите, о чем говорит. Она говорит, какие-то люди пришли со стороны и пытаются нас учить, видимо, исходя из определенных наших потребностей в обучении. У нас таких потребностей нет, у нас другие потребности. И еще, мне кажется, важным в том, что она сказала. Она сказала, у нас есть определенные потребности, и мы понимаем, что некоторые из них можно с помощью обучения закрыть, и мы сами с этим разберемся. И вот я на это хотел особое внимание, коллеги, обратить. По большому счету, можно поставить под сомнение само словосочетание потребностей в обучении. Смотрите, вы утром проснулись, вам надо взбодриться. И есть несколько вариантов. Можно поставить громко любимую музыку, можно выпить кофе, можно сделать легкую зарядку, может, можно сделать пробежку 5 километров. Все зависит от того, чем вы занимаетесь и что такое для вас взбодриться. Вот. Ну, соответственно, есть раз... у вас есть потребность и есть разные способы ее удовлетворения. И поэтому мне кажется, что когда мы говорим «потребность в обучении», мы сразу же соединяем в одной формулировке «потребности» и то, каким образом мы собираемся их удовлетворить. Мне вот пришлось некоторое время тому назад наблюдать работу одного зарубежного консультанта, который разговаривал с людьми, но ему надо было интервью просто брать, по какому-то он оценку проводил. В каждом интервью, примерно через минуту максимум, он говорил – вам необходимо изучить стратегическое планирование. Каждому человеку, с кем он разговаривал, я не преувеличиваю. Почему он так говорил? Потому что, оказывается, у него был курс по стратегическому планированию. И это вот из серии того анекдота, когда, э, э, значит, если у вас есть молоток, все остальное вам кажется гвоздем. То есть, умеешь что-то хорошо, и, соответственно, ты везде ищешь как это вот то, что умеешь, можно применить, и у тебя иллюзия, что это везде поможет. На самом деле, мне кажется, можно развести, и можно говорить отдельно про потребности людей или про потребности организаций, которые они испытывают. Ну, из популярных психологи много занимаются потребностями людей, вот известная пирамида Маслова, там многим из вас, конечно, хорошо известны. Или организации, которые сталкиваются с определенными сложностями, и в связи с этим у нее возникают определенные потребности, например, повысить качество обслуживания клиентов. Обучение сотрудников будет одним из средств, соответственно, удовлетворения такой потребности. И чаще всего, вот как Анатолий сказал раньше, обучение не может обеспечить полностью решение вопроса. Чаще всего это частичное удовлетворение возникающих потребностей за счет совершенствования знаний, умений, навыков и формирования определенного отношения. Поэтому мой тезис такой, что может быть нам нужно, когда мы думаем об оценке потребностей в обучении, отделить потребности от обучения, не включать сразу средства в решение. И поэтому, мне кажется, важным, чтобы оценка потребностей не рассматривалась как синоним анализа спроса и предложения на определенные услуги. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли какой-то комментарий? Вопросы я подчеркиваю. Я знаю, что Елена Малецкая хотела. Да, я просто, ну, как бы, поскольку мы давно занимаемся как организация вроде бы как оценка потребностей в обучении некоммерческих организаций, раньше это было очень такое простое ну, как дело, вот, ну, как стандартным способом, там, запускалась анкета, и предлагались какие-то, ну, там, темы, направления обучения, и понятно, что там всегда была потребность специальном проектировании, там не пошло по, по грязни, все равно было налогообложение, там был учет. Все это мы быстро собирали, и в программы, и некоторые обучения мы именно так и формировали. И действительно у людей были интересы, люди ходили, все. Последнее время, ну, я бы сказала, что так последние даже я, лет 6 вообще это не работает. Единственное, что тогда, как бы, потом мы выявили, что нужно э, обязательно... Ну, как бы разделять, там условно говоря, продвинутых, непродвинутых, там, начинающих и не начинающих а потом началась просто какая-то ситуация, люди вообще не могли сформулировать, что им, в принципе, особо нужно. Ну, а последний год он действительно, ну, как бы, вообще показал, что можно вообще делать как бы два подхода. Ну, во-первых, пандемию нужно было вот прямо... Просто реагировать на ситуацию, давать очень конкретные инструменты, которые бы сразу давали определенные навыки, умения, ну, в том числе как пользоваться зумом, как, условно говоря, как себя вести в тех же видеоконференциях, там еще что-то такое, этика или как проводить а, собрания, как работать на дистанте. Вот. Но при этом вот мы же, работая с некоммерческими организациями, видим, что на самом деле а, есть большой провал именно действительно со стратегическим, то есть со стратегическим планированием, стратегиями и с управлением. Но людям, если мы начнем предлагать, вот, условно говоря, так вот, ну, не, не просто предлагать, а вернее спрашивать, нужно ли вам это, они нам точно скажут, что им это не нужно. И, честно говоря, сейчас мы в силу своих стратегических целей, мы им просто частично навязываем, и приходят они к нам зачастую, в общем, не очень понимая, чему они будут Учить, да, или еще что-нибудь. Это просто как некоторая степень доверия к организации, что эта организация знает, что нам нужно. То есть это вот ну, такие какие-то интересные наблюдения. И потому что связка вот между, сложно говоря, развитием организации и обучением, она очень сильно сейчас проседает у некоммерческих организаций, особенно не у тех, которые ну, как бы, ну, сразу создают такие как организации, который понимает, когда они должны Ну, наверное, так. Mm. Марина, а У меня есть тоже короткое добавление, но мне же нужно экран продемонстрировать. Можно я вот в развитии того, что Елена Мальцкая сказала, ну, как бы о сложностях оценки потребности обучения. Ну, приведу пример одного исследования. Секундочку, сейчас я... Видно мой экран, да? Да, видно. Слайдшоу сделай. А? Слайдшоу сделай, чтобы на весь экран был слайд. Да, хорошо. Сейчас я сделаю. А... Наверное, коллеги, вы знаете про это исследование. Оно было проведено в прошлом году, как раз во время пандемии, да, и там массовой изоляции людей и организаций. Это исследование организовал и поддержал центр развития филантропии фонда Потанина, а само исследование проводила исследовательская, исследовательская группа Циркон. Очень интересное исследование, касающееся не только ну, потребностей в знаниях, там один из вопросов есть про потребности в знаниях у некоммерческих организаций, оно вообще как бы про управление знаниями, там ряд вопросов и ряд задач. Но одна из задач – вот потребности в обучении НКО. И вот есть слайд в презентации, где представлены ответы на вопросы, у меня частично, потому что очень мелкий шрифт, я частично только ну, показываю. Вопрос был такой, как я понимаю, какие знания для НКО наиболее важные. И здесь вот вы видите, ну, очень много, ну, в топе, вот здесь законодательство, государственная политика, правовые нормы в области НКО, работа с целевыми аудиториями и так далее, так далее, так далее. Ну, то есть список, если вы видите, да, приоритетов таких. А у меня вопрос. Вот. Означает ли это, что… Да, я сразу хочу сказать, что задача была очень сложная у Циркона. Они ориентировались не на одну организацию, не на одного человека там, или даже не на группу организаций ну, со, со сходной тематикой работы. Они ориентировались на весь сектор НКО. Вот так ставился. целевая группа, весь сектор. А, исследования. И вот у меня вопрос. Если мы задаем вопрос, какие знания для НКО наиболее важные, означает ли это, что ответом будет руководитель организации – это потребности в знаниях НКО. И это вот к вопросу о том, как оценивать потребности, какие вопросы задавать, как строить исследования оценки потребностей. Ну, я могу сказать, у нас времени немного, да, тут, в общем, он достаточно простой ответ. Вот Мне кажется, что если представить человек, руководитель НКО, которого спрашивают, и он считает, что для важно вот на первом месте законодательство государственной политики, это не значит, что это потребность. И это значит его представление о важности, но это не значит, что его организация, например, или он сам нуждается в этом знании. Может быть, они наоборот очень у них есть огромный опыт в использовании. Да, вот в работе с юридическими знаниями, они хорошо этим управляют. И поэтому именно они считают, что это важно. Да? То есть скорее эти вопросы отражают опыт руководителя организации, его представление о значимости, да, но не конкретные потребности. И вот в этом смысле, когда мы говорим вот, анализ потребностей, анализ спроса, здесь очень много каких-то ловушек с моей точки зрения бывает при том, когда мы пытаемся выяснить, например, какое обучение было бы полезным да, для НКУ. Ну, ну и, и, и вот э, здесь в комментариях есть, что еще, например, есть запрос на мониторинг и оценку, э, что приятно, конечно, организаторам клуба э, про оценку, но вот я тоже хочу сказать, мы, что часто бывает вот эта правда ловушка такая, это действительно потребность в знаниях э, и новых навыков или это мода на какую-то тему, или иногда это на самом деле потребность в чем-то совсем другом. Просто такой очень практический пример. Мы недавно проводили очередной семинар в рамках нашего так называемого курса «Шкаф» «Школа актуального фандрайзинга». И после первого дня вот обучающего семинара мы задали вопрос участникам, почему у вас ну, такой уровень агрессии в группе был такой высокий по отношению к ведущим. И мы спросили, а что вот это заставляет так нервничать, когда вот особенно задания какие-то практически даются. И на второй день обучения нам сказали, что после ночи размышлений пришли к выводу, что все это раздражает, потому что приехали-то не за знаниями, а за списком э, э, лиц, которые можно сходить за деньгами, и волшебной палочкой, которой можно в этот список вткнуть и оттуда посыплются. Вот, что типа, э, ну, на самом деле произошло осознание, что, в общем-то, знания-то, в принципе, есть. Э, ну, может, их надо там что-то подсовершенствовать, но вообще ожидание было совсем про другое. Хотя казалось, что ждем новых знаний. И вот здесь мне кажется, что такая тоже правда ловушка, про которую надо думать и думать, каким образом ее обойти, чтобы действительно получить, а в чем же реально существует потребность. Иначе мы выкатываем обучающую программу, на нее приходят, а после этого ничего не случается. Угу. А иногда... угу. Коллеги, у нас в чате, ну там я бы сказал больше комментариев. Там Елена Журавлева просила короткий комментарий дать. Остальные вообще чат очень интересно тоже читать параллельно. Там вот как бы откликается эта тема очень сильно. Не знаю, а Елена... можно перед Еленой я да, от, да. откликнуться, Влад. Да, вот Ольга, да, Титкова, да, да. Ольга Титкова. написала, что важность определенных знаний совершенно не означает нашу потребность в обучении, да. И я вот в развитии этого хотел Ольга. Вот если посмотреть книгу поэтому зарубежный как проводить э, а, анализ оценку потребностей в обучении то там говорят так вот надо оценить знания которые есть на данный момент у, у, у человека знания которыми этот человек должен обладать и поняв где разрыв отсюда вот с разрывом связано потребность в обучении но здесь сразу возникает вопрос а кто знает про то какими знаниями он должен обладать ну ладно худо-бедно например текущие знания я смогу а кто знает про то, какими он должен обладать? Я же могу этого не знать, и как вы справедливо вот многие сказали, конечно, мне могут предложить пройти обучение, совсем не потому, что у меня есть потребность в этом, а потому что кто-то понимает, что мне нужно обладать определенными знаниями. И тут вопрос вот про этого кого-то, который за кадром на самом деле. Спасибо. Елена. Краткий комментарий. Вы готовы? Журавлева. Да, да, спасибо. Я просто хотела добавить, что вот если провести аналогию с обучением учителей и вообще с обучением на самом деле детей, то вот это очень нетривиальный момент, чтобы тот, кто запрашивает обучение, правда понимал, какую потребность он хочет закрыть. Я вот абсолютно согласна, что есть, ну, возникает сначала некая потребность, а потом мы ищем способ ее удовлетворить. Один из способов Частично позволяет ее закрыть обучение. Но э, папа, жизнь так устроена, что тот, кто собирается даже как бы готов учиться и рассматривать варианты, э, по большому счетку редко когда э, осознает э, свою потребность, которую он закрывает. Это тоже, ну, как бы большая работа, и вот здесь часто нестыковка. Например, в обучении учителей просто вот, ну, это тотально присутствует. То есть я понимаю, что, например, курс для педагогов, он устроен таким образом. То есть ты сначала предлагаешь то, как это звучит в голове учителя, ну, там, например, чтобы дети не носились по классу и не орали. Например, да, там, как бы, чтобы была нормальная дисциплина. Им кажется искренне, что они Этому научиться и все будет отлично. И получается, что создавая курс, откликаешься на тот их запрос, который у них звучит, и участвует эксперт, который понимает, расшифровывает, да, дешифрует, какая потребность у них звучит, из опыта. Из... И, и да, получается, что предлагая обучение, в рамках обучения происходит прояснение истинной потребности, и ну вот, мне кажется, что СНКО похожая история, да. То есть получается, что обучающие программы, особенно в сферах, где конечный получатель этого обучения тоже взаимодействует с людьми. Это сложные сферы. Вот получается, что мы все время находимся вот в этом разрыве. Мы не можем, с одной стороны, мы... у нас все время гипотеза, что им нужно какое обучение на самом деле не нужно, потому что помимо самих там, предложенных знаний, а часто это не только знания, а еще и влияние на какие-то установки, но еще и экспертное мнение, которое ну как гипотеза предлагается, какая потребность может быть закрыта. Вот, вот, собственно, я это хотел добавить. А, Елена, спасибо. спасибо. Ну, у нас как бы заканчивается этот э, тайм. Да? Я бы хотел итог подвести ну, насчет сложности да, оценки с потребностями обучения. Но вот вспоминая вот это, еще раз возвращаясь к исследованию, о котором я говорил, там есть еще очень, очень интересный факт, когда... Но делается вывод о том, не буду говорить как бы уже основываясь на фактах, но интересный факт относительно того, что для многих сотрудников НКО в нашей стране есть большая потребность в том, чтобы кто-то им помогал, ну то есть по сути дела в консультировании, а не в обучении, то есть в решении реальных проблем. Я вот как бы останавливаюсь на этом, парадоксальную вещь выскажу, что иногда изучение потребностей к обучению может привести к тому, что на самом деле потребностей в обучении нету да, а есть какие-то ну, реальные задачи. И тут большой вопрос, ну, может ли обучение стать таким средством. Да? вот, Исходя из того исследования, которое я упоминал, там вообще-то есть запрос большой на решение реальных проблем. И э, не очень понятно, да, каким образом обучение может здесь строиться. Ну вот, пожалуй, на этом я хотел э, завершить эту фазу. И я передаю опять слово для такого следующего вбрасывания тематического Алексею Кузьмину. Спасибо, коллеги. Мне кажется, ну, поскольку мы экспериментируем, то вот одна вещь, которую мы не обсуждали, может быть, комментарии, которые появляются, и мы не успеваем их все озвучить, они представляют ценность. И, может быть, мы в материалах этого вебинара разместим также и комментарии, правда? Это же технически можно сделать. Да, мы ага. чат тоже сохраняем, отлично, поэтому комментарии отлично. все тоже будут да. разрушены. Очень много интересных. Таких. Я вот сейчас глубоко задумался над комментарием Юли Богдановой и понял, что я не, не имею времени вот это сейчас обсуждать, к сожалению. Так, следующий вопрос, который мне было поручено озвучить. Почему так популярна четырехуровневая модель оценки обучения, предложенная Дональдом Киркпатриком? И, конечно, давайте мы начнем с того, что эту модель кратко представим. Это очень интересное вообще явление. Человек в конце 50-х годов предложил модель, которая стала абсолютно ну, такой канонической, ее используют все до сих пор, ее очень трудно улучшить, какое-то вот такое озарение, озарение нашло на Дональда Киркпатрика. Значит, в чем заключается модель? Он, конечно, писал в первую очередь про корпоративное обучение, оценку тренингов в первую очередь, но сегодня и шире это использует. Значит, Киркпатрик сказал, что оценка обучения может проводиться на нескольких уровнях. Четыре уровня он предложил. Первый уровень ⁇ непосредственная реакции участников на обучение. То есть, насколько понравилось, довольны, недовольны. И, кстати, обратите внимание, вот в реакции, когда люди говорят, что они думают, что эти знания им пригодятся, то это тоже реакция, потому что это просто вот сейчас эмоционально, вот не так кажется, и это еще, конечно, нереальная жизнь. Следующий уровень оценки – это насколько участники усвоили знания навыки, сформировали там отношения по, по определенным вопросам и так далее, что изменилось, насколько эти изменения значительны. То есть это второй уровень. Мы не, не, уже здесь не реакция, а то, что произошло у участников вот, с точки зрения освоения материала. Следующий уровень ⁇ это поведение участников за пределами а, учебного процесса. То есть, другими словами, как они применяют то, что они узнали, то, что у них изменилось на практике и на рабочем месте, произошло какое-то изменение поведения или нет. И, наконец, следующий уровень – это результаты. Иногда это переводится и термин используется как «системные изменения». То есть, конечный итог-то, вот когда участников обучили, на организацию это имеет влияние или нет. Как я говорил, это применительно в первую очередь к корпоративному обучению была разработана модель. Вот такая модель Кирпатрика, И э, она безумно, конечно, популярна. Это самое цитируемая, абсолютно точно. И почему вот она так популярна, и почему ее так трудно улучшить? Мне кажется, в первую очередь потому, что она обобщенной э, модели обучения абсолютно соответствует. То есть э, мы говорим, что мы... Оцениваем по разным уровням. Вот мы, есть теории изменений определенные в нашем в нашей проекте обучающем, да, и мы меняем знания, они приводят к успешной практике, они приводят к устойчивому системному эффекту. И, соответственно, Кирк Патрик так и сказал: ребят: ну вот давайте мерить по этим уровням. И поэтому, как бы то, что он предложил, соответствует универсальной модели а, любого обучения, ну, если говорить о корпоративном, скажем. Значит, два комментария, если говорить о проблематизации, мы сейчас перейдем как раз к обсуждению этой модели. Первый комментарий такой. В модели Кирпатрик он вообще ни словом не обмолвился о том, что это каким-то образом связано с теорией изменений. И правильно сделал, потому что на самом деле уровень 1 – реакция, и уровень 2 – усвоение – между ними прямой причинно-следственной связи, как мы привыкли, привыкли видеть в теориях изменений, нет. Другими словами, участники усвоят знания, если у них будет положительная реакция на учебный процесс. Это неправильное утверждение, и это не заложено в модели. Можно сказать, что реакция и усвоение знаний – это на одном уровне. Это непосредственные результаты обучения. Одно дело эмоциональная реакция, другое дело непосредственный результат, как изменились знания. И, наверное, между ними можно говорить о какой-то связи. Например, если понравилось, вообще процесс понравился, то может и знание лучше усваиваться. И наоборот, если знание новый получил, то и вроде как доволен процессом. Но причинно-следственной связи, как мы делаем вот в цепочке результатов, тут нет. реакции и усвоение, по сути, на одном уровне. И второй момент, о котором, в общем-то, и Кирпатрик говорит, и очень многие люди тоже говорят. И сегодня вот Анатолий об этом сказал заболотный. Оценка на уровне э, поведения и на уровне результатов проводится достаточно редко, очень даже редко. И, конечно, она зависит в первую очередь от того, насколько существенен фактор обучения в том, чтобы изменить поведение людей и добиться улучшения работы организации. По, по большей части оценка не является самым таким мощным фактором, масса других факторов действует, и поэтому выделить влияние обучения на поведение на фоне других факторов бывает крайне сложно. Я уже не говорю о системных изменениях в организации. Поэтому теоретически, да, абсолютно, но практически это довольно вещи экзотические, особенно на уровне системного эффекта. Спасибо. Алексей, у меня вопрос. Угу. А, ну, эта модель, конечно, широко обсуждается, например, в, ну, в том пространстве, в котором живут службы персонала, да, бизнес. Потому что по сука, они отвечают за обучение. И очень часто там звучит мнение такое, что это ну, метод оценки. Вот эта модель, там угу. еще как приводится, есть еще модели, которые развивали эти идеи. Ну, не будем про это сегодня говорить. Но вот это метод обучения. То есть, метод оценки. Да, метод оценки. Да, извините, метод оценки. И у меня вопрос: метод ли это оценки? Да, и э, ну, вот, как эту модель э, можно использовать при проведении оценки обучения? Как она влияет вот, на реальный процесс оценки? Нет, я я не думаю, что это метод оценки, и я думаю, что это можно отнести к методологии оценки. То есть, некое общее положение, на базе которых мы можем дизайн оценки делать. Но это, конечно, не метод оценки. Она может помочь. Ну, например, когда мы вот это, если мы принимаем эту модель, то мы можем очень четко понять, что именно мы оцениваем, на каком уровне мы находимся, как сфокусировать оценку, как сформулировать вопросы, задания на проведение оценки. Вот. Поэтому это часть методологии оценки, но не метод. Так мне кажется. То есть, по крайней мере, например, на этапе постановки задачи на оценку обучения, да, да. То есть разобраться да. именно на, каком, что, на да. каком уровне мы будем это делать, да, какой уровень рассматривать. Конечно. И люди, которые знают про эту модель, они же могут как разговаривать? Сегодня нас интересует Кирк Патрик уровень 2. Все, спасибо, за совещание закончено. То есть, уже все знают, что дальше делать. Хорошо. Уважаемые коллеги, у нас есть пара минут на вопросы и еще комментарии дополнительные, пожалуйста, прежде чем мы к следующей теме. Ну вот, Елена Журавлева здесь говорит, мы используем вместо термина усвоение присвоение специалистами идей, подходов и техник. Просто у нас вот буквально два дня назад был интересный опыт, он как раз тоже обсуждали по поводу того, что ну, там, на предприятии был представитель как раз отдела охраны труда. И вот она там говорит, что ну, реакция вообще всегда плохая, на таком случае люди с этим. Но, ну, в общем, проверяют свои материалы, и они, в общем, меняют поведение своего. Но она чаще всего все равно тоже говорит, что это связано не с обучением, а с системой наказаний и штрафов. И поэтому в этом смысле они, наверное, применяют эту четырехуровневую модель даже оценки. Но, в общем, результаты они сами реально как-то. Практики, они реально понимают, что это не только обучение повлияло на то, что участники изменяют свое поведение на рабочих местах, особенно которые связ, связаны с ну, такими сложными производственными технологическими процессами. Лен, конечно, потому что если мы говорим про организации, то как изменят люди поведение, если только у них знания изменились, это же недостаточно. Чаще всего нужна система мотивации, и она в первую очередь работает, чтобы люди поведение изменили. И плюс условия надо создать, чтобы они могли изменить свое поведение. Ну, например, мы можем, вот у нас было опыт, тоже говорили, вот офтальмологи, допустим, на приеме сидит человек. И, значит, если вот опросить его посетителей, да, они говорят, да он с нами практически не разговаривал. А, и, значит, давайте сейчас побежим его учить, как качественно обслуживать клиентов. А у него в коридоре 50 человек в день сидит. Как он может с каждым поговорить по душам? Поэтому и условия нужны еще, и мотивация нужна в организации. Спасибо. Ну и мне кажется, что э, вот эта модель, на ну, понимание этой модели очень важно, опять же, для многих некоммерческих организаций, которые планируют в своих своей деятельности, обучающие различные мероприятия, особенно связанные с интерактивом. С одной стороны, у нас сейчас очень высокий запрос на то, что организация говорит, хватит нам знания в чистом виде передавать, дайте нам навыки. И поэтому популярные разного рода тренинговые программы с интерактивом. Вот. И очень часто они вызывают как раз реакцию очень положительную. Типа, как вам было? Да прекрасное было обучение. Насмеялись вдовольствами, игрались, энергетика повысилась, значит, вот там все. Но по факту, например, организация провела оценку проведенного тренинга, вот получила это «ура, ура, спасибо, все было классно, нам было весело» но абсолютно не проверяет, насколько все-таки усвоены э, те знания, которые пытались передать или там получены те навыки, которые пытались сформировать. И уж э, реже всего, когда в эту программу зашиты какие-то домашние задания, в которых можно было бы проверить, и вообще поведение да, на рабочем месте у того, кто учился, как-то изменилось. Что-то он применил из того, что так весело было на самом там, тренинге э, проиграно в игрушку. Да? Вот, э, мне кажется, что вот Здесь стоит в том числе на это обращать внимание. Я знаю одну организацию, которая очень много общалась с да. интерактивными методами, сама учит при этом а работать он... ну, У нас, уважаемые коллеги, заканчивается время комментариев, но у меня все-таки один вопрос важный, Вот то, что Марина подняла, я как бы по-другому немножко Марина Михайловна, о чем она сказала. Я к Алексею вопрос. А где вот в этом... куда-то да, пока звук исчез да но вот здесь есть интересный комментарий меня интересует тема магического мышления когда есть миф что можно научить чему угодно кого угодно и условно дешево и позитивно нет а там дальше есть что внешний человек может это сделать внутри организации это вообще чудесно конечно да да да да да замечательно вопрос Владимир выпал. Вот да. то, что было, когда термин усвоения, он заменяется на термин присвоения. И, и есть, мне кажется, здесь такая очень глубокая вещь. Система обучения, по большому счету, в принципе, как бы делает ценностные установки или установки, которые важны для этой профессии, которых могло не быть, а они появляются. И мне кажется, что модели... У Киркпатрика этого на самом деле нет, вот, ценностных установок, но это, может быть, и не делается с помощью обучающих программ, а это такой более комплексный подход. То, что часто делают университеты, кстати говоря, и высшее образование. Вот. Но вот у Елены это как раз вот здесь проглядывается, что когда специалисты, они просто меняют, у них становятся другие идеи, другие подходы, это становится в результате практики это становится их сущностью, профессиональной сущностью ли это, наверное, тема, вот если говорить про школу, например, да, то это разница между обучением и воспитанием из этой серии, да? Угу. Да, соглашусь, но я просто замечал, что, вот, скажем, высшее образование часто делает, выполняет эту функцию, хотя не, даже никогда не декларирует. Вот если вы посмотрите на строителей, например, то вы увидите, что у них просто есть такие качества, которые как бы не присущи другим, и они и это ценностные установки конечно. А, уважаемые коллеги, я вернулся просто. У меня а почему-то... тебя видеть. Вот. Угу. И я вижу, мы так, вы без меня как бы чуть-чуть углубились в эту тему, это очень интересно. Вот. А, ну, давайте мы двинемся дальше. Да, да? Вот. А, возможно, я еще... Нет, знаете, что пугает а? в этой истории? А, сейчас просто очень много всякого mm. разного обучения в рамках гранта. Разных грантов. И как раз вот а, есть тенденция такая, что понятно, получателю нужно обучить, выполнить свой показатель. И а, в это обучение собираются как мотивированные, так и немотивированные. И вот здесь, конечно, как раз для а, отчетов а, грантодателю, что да, все замечательно, все прошло, но вот какой результат он уже не отслеживается, и поэтому вообще с точки зрения сейчас на сам весь процесс обучения для НКО есть очень много неоднозначного мнения, и в том числе, что обучаем вот обучение идет лишь бы для обучения. И поэтому все участники, которые приглашаются, иногда приходят очень часто просто потому, что их пригласили. И вот здесь об оценке потребностей в обучении, уж тем более об эффекте, вообще очень сложно говорить. И поэтому тоже это вот такой для меня сейчас вопрос, который я не знаю, как к нему подойти. Ну вот это просто как, как такая ремарка, такой мысль. Может быть, надо добавлять оценку потребности в обучении, оценкой мотивации к обучению? В рамках этих потребностей, то есть делать какой-то сложный более схем. Уважаемые коллеги, очень интересная тема и разговор такой о модели. Я бы еще добавил вот для меня вопрос, например, неявное знание. Есть такое понятие – неявное знание, которое очень важно для подготовки профессионалов, и укладывается ли это в модель Кирпатрика. Но давайте двинемся дальше. У нас время подходит к концу. Сейчас у меня будет короткое выступление. То есть, ну, мне кажется, мы сейчас обсуждали такие вопросы, как бы, ну, подготовки к обучению, да, оценка потребностей и там постановки задач и о том, как в рамках модели Кирпатрика можно по-разному на разные вещи обращать внимание. Я бы хотел такое короткое выступление сделать по поводу методов методов, собственно, оценки уже обучения. Ну, в первую очередь методов сбора информации. Я сейчас включу демонстрацию своего экрана. Теперь, наверное, есть, да? Видно, да, уважаемые коллеги? Да, все хорошо. Хорошо. Ну вот смотрите, если говорить о методах сбора информации, о методах оценки, то, ну, как известно, да, фактически существует четыре основных метода, да, сбора информации. Это анкетирование. Мы, я не буду говорить о различных конфигурациях, да, и от, отличных, о, о, о различных типах анкетирования, да, но анкетирование как базовый метод сбора информации есть и присутствует. Есть интервью, да. Есть наблюдение непосредственно, и есть анализ документации. Если мы возьмем модель Кирпатрика, вот уровни, да, оценки обуч... уровни оценки обучения, то встает вопрос, а на каком уровне, да, если мы хотим оценить реакции или мы хотим оценить применение знаний и навыков, можно ли говорить о каком-то приоритете каких-либо методов сбора информации? Вообще известно, что ну, чаще всего, конечно, и вы безусловно, у нас, мой ответ совпадет с вашим, что наиболее частый метод сбора информации при оценке обучения – это анкетирование. Вот. Ну, в силу того, что он очень удобен, в силу того, что, например, можно активно использовать сейчас онлайновые формы, да, то есть уже бумага, наверное, используется реже всего и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Но я же задал вопрос о целесообразности, да, об адекватности. И, например, если мы говорим вот то, о чем Марина говорил, да, там вот как бы процесс,, да, если мы оцениваем процесс обучения, насколько он как бы адекватен, например, задачи, да, то, наверное, да, можно собирать мнение участников, но иногда лучшим методом просто присутствия на этом семинаре да, является и проведение какого-то структурированного наблюдения, да, которое поможет нам, ну, мне кажется, точнее иногда ответить на эти вопросы. И получается так, что речь о выборе методов она основывается не на том, какой уровень обучения мы пытаемся освоить, а, скорее всего, о том, какую задачу мы при этом хотим решить. И в этом смысле выбор методов очень связан с постановкой задачи на оценку обучения, по моему мнению. Следующий слайд. Если мы говорим о сборе информации, да, речь идет не только о выборе методов, но и о том, на чем фокусируется метод. Вот очень часто, когда мы говорим о реакции участников, да, ну, Алексей вот два слова уже об этом сказал, что можно оценивать просто эмоции. И самый простой вопрос ну, там, удовлетворенность участников. Это такой конструкт, очень включающий вся многое, да, но это как бы общая оценка такая, да, вот человеку понравился или нет, да, полезный семинар был или нет. Но ведь можно задавать гораздо более точные вопросы, например, кроме эмоций, а в какой мере это был новым да, для участников? Мне кажется, это тоже важно. Или, например, вот если мы говорим о формировании отношений какого-то, да, к предмету, ну, например, вот то, что было на семинаре, я принял или я отверг. Да? Не то, что мне понравилось, не понравилось, но сама там сама, э, сами знания, которые были, принимаются мной или отвергаются. Ну, вот с моей точки зрения, это все-таки реакции, да еще э, сиюминутные. И мы уже видели, что даже негативные отношения на самом деле может потом превратиться в то, что навык будет усвоен. Да? Это как вот с такими обязательными видами техника безопасности и так далее. Не всегда приятно, но, но это важно. Также и по поводу оценки на других уровнях, да, но, конечно, вот получение знаний и навыков, например, если мы говорим об оценке на этом уровне, наверное, это более стандартизированная вещь, да, здесь, например, как один из типов анкет часто могут использоваться тесты, да, как более стандартизированный способ проверки знаний участников, да, вот. Но я бы опять вернулся и обратил внимание на вот этот последний уровень. Системные изменения очень часто ну, делают такой простой ход. Что-то изменилось в системе после обучения, значит, мы принимаем это как результат обучения. Да? И Модель Кирпатрика часто дополняется или есть попытки дополнить, например, оценкой такого денежного прироста да, организации, сколько она стала, насколько она стала больше зарабатывать после обучения. Но дело в том, что когда мы говорим о фокусировке, сначала нужно доказывать причинно-следственную связь между обучением и вот этим повышением, простым эффектом, который может быть внешне, наблюда... может быть, внешне наблюдаем. Ну, пожалуй, у меня все, уважаемые коллеги. Вот, э... Володя, я продолжу тогда. Да, я готов. я да. к, последнему, к последнему хотел сказать. Экраном можно не делиться. Да, я остановлю. А, к последнему хотел сказать, что, конечно, вот это часто бывает используется, о чем Володя сказал, что хронология событий рассматривается как свидетельство причинно-следственной связи между ними. На самом деле хронологии не является в общем случае свидетельством причин следственной связи. Я вот о чем хотел сказать. Насчет использования анкет, просто вот из практики, какие здесь могут быть проблемы и какие есть ограничения. Мне пришлось на протяжении нескольких лет в одном и том же центре проводить семинар, там, пятидневный семинар по оценке. И с какого-то момента в этом центре была принята политика, что необходимо анкетировать участников до и после для того, чтобы сравнить их знания в данном предмете до семинара и после семинара. Теперь смотрите, да, и по результатам анкетирования они выносят суждение о том, насколько хорошо преподаватель работает. То есть, если знания меняются, то значит молодец. Значит, я все это понимаю, я преподаватель, да, я заинтересован, чтобы вы хорошо оценили. Значит, что я должен сделать в этом случае? Очень просто. Я должен в анкету включить такие вещи, которые средний житель Земли не должен знать про оценку. Ну, например, 4 уровня Кирпатрика. Вот я должен включить вопрос, сколько уровней в системе оценки Кирпатрика. И до семинара они не должны этого знать, и все скажут неправильно. А после семинара, Конечно, они будут знать. Более того, я в конце семинара могу сказать, сейчас мы подводим итоги и перечислить правильные ответы по всем основным моментам. И тогда анкета будет вообще блестящей. Поэтому, конечно, когда мы начинаем вот такие вещи использовать, мы должны понимать их ограниченности, возможности наших вот, при контроле знаний таким способом. И если уж мы хотим серьезные инструменты делать, то вообще это требует особых усилий и достаточной квалификации. Спасибо. Уважаемые коллеги, еще комментарии, вопросы? Все пошли анкету делать правильную. Предстоящим мероприятиям обучающим. Хорошо. Хорошо, раз эта тема так, ну, вроде бы понятна и комментариев нет. Она, и... Она мне кажется, понятна ровно до момента, когда мы начинаем инструментарий делать. Да, вот Так все понятно, конечно, что тут обсуждать. -то? Сейчас вот, А вот как только тебе нужно составить вот тот самый, да, подобрать тот инструментарий, который тебе позволит собрать нужную информацию, чтобы сделать нужные выводы, вот тут сразу вопросы возникают, только не знаешь, в какую сторону бежать с этими вопросами. Мне кажется, что такая вот тема, которая при всей ее очевидности первоначально на самом деле очень серьезна с точки зрения инструментов мы вот тут тоже обсуждали что тоже один из инструментов хороших фотографий с мероприятий да и это анализ документации и веселые сидят прямо да, да. сосредоточенно работают что делают при этом не очень понятно но ну, заняты же делают и, и, и много всех и много их сколько да. надо их. Да. Но, с другой стороны, я вот еще раз хочу вернуться, что иногда переход вот к конкретному там списку вопросов для интервью, если мы такой метод выбрали, или там список вопросов анкеты, или, например, какие-то точки, которые надо наблюдать, да, если ну, есть задача посмотреть, как проходит семинар. Ну, конечно, вот это вот представление о фокусировке, оно очень ну, помогает да, сделать, то есть задавает вопрос, ты про что спрашиваешь, про эмоции, да, или про то, что человек думает о практичности да, этих знаний, о возможности их применения, да, и это такая вроде бы естественная вещь, да, вот, но тогда это разные вопросы будут, безусловно, да. Хорошо, спасибо. У нас мы так плавно подходим к заключению. У нас следующее, последний такой на сегодняшний момент, на сегодняшний день содержательный вбрасый Алексей, Алексей Кузьмин его проведет. И у нас останется время еще на дискуссию такую, когда мы ну, так включим широко микрофон, скажем так, и предоставим возможности что-то прокомментировать и задать вопросы устно. Пожалуйста. Вопрос. Нужны ли для проведения оценки обучения особые компетенции? Ну, особые по сравнению с теми компетенциями, которые нужны для проведения оценки вообще. И здесь, наверное, вот я бы предложил такой тезис для обсуждения, что, на мой взгляд, надо исходить из того, как поставлена задача на проведение оценки. Потому что, если в задании, например, вопрос такой. В какой мере участники остались довольны обучением? Мы можем сказать, что для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, тот, кто проводит оценку, должен обладать какими-то навыками базовыми составления анкет и, наверное, специальных каких-то компетенций, относящихся именно к оценке обучения, для ответа на такой вопрос и не нужно. Теперь другой вопрос насколько улучшились знания участников обучения. Здесь совершенно очевидно, что если мы собираемся использовать анкетирование, то, конечно, надо в предметной области разбираться, потому что если я, проводя оценку, ну и будучи внешним консультантом, да, проводя оценку обучения, не разбираясь в предметной области, я не смогу инструмент сделать для определения знаний участников. Поэтому здесь два варианта. Либо надо быть специалистом в предметной области, и в оценке, либо привлечь э, эксперта из предметной области для составления инструмента э, для оценки знаний. То есть здесь сочетаются компетенции экспертизы в предметной области и экспертиза в проведении оценки. Э, и, наконец, вот еще один вопрос. Э, насколько правильно ведущий использовал ролевые игры в процессе обучения? В каком случае такой вопрос может возникнуть? Ну, к примеру. Мы проводили тренинг для тренеров. Одним из компонентов, одним из элементов этого тренинга было обучение тому, каким образом разрабатывать и проводить ролевые игры в процессе обучения. Соответственно, если мы хотим провести оценку того, насколько участники действительно освоили этот э, подход, то мы должны, конечно, на такой вопрос ответить. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, конечно, нужно, как вот Владимир раньше говорил, не не про анкетирование думать, а про наблюдение надо думать. То есть надо находиться на семинаре в роли наблюдателя, тому, кто проводит оценку. Наблюдать за тем, как проходит э, вот эта ролевая игра. И при этом надо понимать, на что смотреть. То есть надо знать теорию, которая за этим стоит. И надо знать практику, как правильно надо проводить ролевую игру. И только в таком случае человек сможет ответить на этот вопрос. Поэтому резюме такое. Компетенции для проведения оценки обучения особые могут потребоваться в зависимости от того, как ставится задача, на какие вопросы в результате оценки необходимо дать ответ. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы, комментарии? Вы можете уже включать микрофоны, да? Мы плавно переходим, ну, сначала, может быть, вот про этот небольшой кусок, о котором Алексей сказал, но вообще-то уже мы переходим плавно, входим в режим такого общего обсуждения. Если есть какие-то вопросы или комментарии по предыдущим темам, пожалуйста, вы можете... у нас есть вопрос по тому, если у кого-то опыт оценки отложенного эффекта обучения, да, и... от Елены даже Воробьевой. Ну, по-моему, все-таки примерные какие-то были вещи, делали ВИЧ или спецсервисные организации. Можно спросить у Дениса Камалдинова в гуманитарном проекте по поводу того, что они, по-моему, делали оценку отложенных ну, как бы эффектов вот, программы. Ну, там, там, правда, не, не только обучение было, по-моему, а на программе но можно посмотреть, и у них, по-моему, эта оценка была в доступ. Это по поводу того, что Лена спросила. Но, может быть, Леша с Володей знаем. Лен, можно я дав, был Давно уже, когда была программа ЮНФПА, была такая обучение для женских сообществ по стратегии создания ассоциации женщин -связи. Уважаемые коллеги, уважаемые, извините. Да, извините, и там извините. была оценка. Просто кто-то включил микрофон в комнате, где говорят очень много надо. Это у Наташи включен микрофон, и рядом кто-то разговаривает. А, прошу. Коллеги, да, потому что у всех остальных выключены, и Наташа и свой выключил. И теперь никто не разговаривает. А, ну вот был пример оценки, когда обучение по вот этой стратегии вошло потом уже в оценку вообще о деятельности организации свич, и там этот был компонент. Просто я сама участвовала в этой оценке и знаю, что обучение оценивали. Угу. У нас тоже такой опыт был. Я подробнее не стану сейчас углубляться, но в принципе был, пишите. Уважаемые коллеги, вот у Ольги Цитовой тоже комментарий такой, мне кажется, вот очень непростой. Да? Она пишет о том, что действительно вроде бы есть запрос реальный, и организации говорят о трудности, но фактически запрос ли это на обучение или запрос это на консультирование такой, на реальное решение проблем, на сопровождение. Мне кажется, это тоже такая непростая задача разделить это и к вопросу о мотивации к, к обучению, я, к вопросу о возможности вообще. Ну, возможности, например, понятно, что в силу недостатков ресурсов, сопровождение консультирования консультирование НКО это сложная задача, да, ну, как бы это же такая профессиональная работа должна быть. Вроде бы обучение представляется таким, ну, палочкой волшебной, в том смысле, что мы можем многих собрать с таким запросом и чему-то их научить, но мне кажется, это вот непростая Задача, да, и тут как-то очень э, все вместе сливается, да, и мотивация людей, и желание решить проблемы, и готовность к обучению, и потребность ли это в обучении, потребность ли это в консультировании, в общем. Я бы здесь, Володь, добавил, что на самом деле, конечно, обучение и консультирование ну, в чем-то похоже, но консультирование требует каких-то особых компетенций. И по умолчанию хороший преподаватель совсем не обязательно хороший консультант. Ну, сфера и... да, да, у нас Решта готова поделиться наблюдением. Да, Ирина, пожалуйста. Ну У меня, пожалуй, к предыдущему комментарию тоже комментарий. Мы его иногда приводим на наших семинарах «Случаи из жизни». Мы оценивали небольшой проект, в рамках которого женщин в тяжелой жизненной ситуации учили развивать социальное предпринимательство и как из своего хобби сделать что-то монетизируемое, ну, соответственно, вложив некоторые ресурсы. И по итогам через, по-моему, ну, условно, там несколько было обучающихся групп, через год-два после обучения мы оценивали, сколько из этих женщин смогли запустить социальный бизнес ну или хоть какой-то бизнес. У нас получилось, что ну, немного смогли. И вот тогда мы поняли, что это такая вот… очень четко нужно смотреть, что мы хотели получить – и что было вот выше на уровне видения, если что мы хотели получить это максимум запущенных бизнесов, это одно. А если мы смотрим на более высокий уровень результатов и мы хотим обеспечить устойчивость семьи, то то, что многие женщины, как потом мы ну, докопались уже в вопросах, не запустили бизнес, мы спрашивали, почему, они говорят, да мы же поняли, что мы возьмем кредит, мы должны будем уволиться пусть с махонькой, но с зарплатной работы. И мы поняли, что гораздо больше рисков. И мы молодцы, что мы не запустили социальное предпринимательство. То есть вот тут нужно четко очень смотреть на тот, на тот уровень результатов, который мы должны увидеть, а не только на непосредственный. Это да, продолженный Ирина. эффект был. Спасибо. Ирина. И какими средствами мы их достигаем, да, Ирин? Потому да. что льготное микрокредитование в этом случае намного лучше работает, если я хочу, чтобы максимальное число бизнесов запустили, чем какое-нибудь обучение, Да, да. Ну вот здесь как раз комментарий, что здесь еще сталкиваются вопросы ожидания заказчиков от обучающих программ, иногда это идет прям сильно в разрез с реальными возможными положительными результатами для тех, кого мы учим, да, когда заказчику надо, чтобы результатом были бизнесы, а по факту вот как Ирина говорит, что для устойчивости семьи лучше было этого вообще даже не начинать. Ну или вот у меня еще такой комментарий, вот Леша очень любит, когда проводит оценку, сделать такое просвещение частичное или фактически дать новые какие-то знания и вставления и заказчику, и может быть, тем, кто будет потребителем этой оценки по поводу того, что такое оценка, какие методы могут использоваться, и прочее такое. Вот иногда заказчику э, обучения э, вот тоже очень полезно давать некоторые такие представления, к чему ведет система обучения, и вот в частности мы буквально там офисом столкнулись с, с этими темами там вчера, и позапозавчера, именно с тем, что наше обучение для других фактически являлось некоторым просвещением и новыми знаниями для самого заказчика обучения. Это такой довольно интересный опыт. И они, кстати, не всегда к этому готовы. Спасибо. Ну, есть комментарии от Юлии Богдановой еще что по поводу того, что... Ну, а устойчивость семей как ценности была бы интересна заказчикам тренинга по соцпредпринимательству? Это вопрос, по сути, Ирина. Да, как это вы думаете, интересно было бы? Да, это Карине. Ну, я же не могу говорить, что было на самом деле в этой ситуации подлинно. Но в моем представлении заказчик не думал о верхнем уровне когда ставил даже задачу. И когда это выявилось в процессе рекомендаций, то есть в конце оценки были не только выводы, но и рекомендации, и мы высказали, что рекомендация вообще думать на более высоком уровне. Наверное, в этом был результат для нас тоже важный. Ну У меня в связи с этим тоже вопрос, не вопрос, вернее, а комментарий вот насчет там, ценности семей. да, но Мне кажется, иногда... Ну, мы можем сталкиваться с какими-то неожиданными эффектами обучения тоже. И вот эта вот вещь важная на каком-то уровне. Ну, то есть, ну, это как в сталкере, да, он пошел в эту комнату, потому что брат болел, а пришел, а брат умер, а он стал богатым. Вот. Но это тоже иногда сложность представляет. Да, мы можем очень хорошо запланировать теорию изменений, да, обучение там, построить обучение в соответствии с ней, оценивать. Но оценивая, обращать внимание только на соответствие теории, а в обучении, конечно, могут возникать неожиданные эффекты, да, не эффекты. И иногда они могут быть очень значимыми там для участников обучения. И тоже такая непростая задача в оценке. Уважаемые коллеги, ну, судя по всему, у нас такое общее обсуждение подходит к концу, мы завершаем как бы, нашу встречу первую, и я передаю слово Марине Михайловой, и у нас еще Лен Мальской да, в конце выступит, два слова скажет, это такой завершающий этап. Ну, по самом деле, знаете, мы сегодня говорили про оценку и про анкеты, да, и про, про то, что надо спрашивать тех, с кем встречаешься. Вот мы тоже решили, знаете, не остаться в стороне. И раз уж у нас вопрос про оценку, то нам тоже обязательно нужно было, чтобы у нас в конце нашего заседания первого тоже была анкета, которую бы все заполнили. Мы долго очень думали. Над вопросами, думали, какого объема должна быть анкета, потому что вот Алексей когда-то приводил пример, что была большая обучающая программа, в которой после каждого модуля обуч... тех, кого учили, спрашивали о том, какие они там знания новые получили и так далее. Прям многостраничная была анкета и начиная с третьего модуля знания катастрофически начали с каждым шагом ухудшаться. И все перепугались, чему же мы такому учим, что они глупеют с каждым семинаром. А потом выяснилось, что не они глупеют, это а просто анкета была в 25 листов, всех задолбало ее оценивать. Вот. Поэтому мы решили, что у нас будет короткая анкета, но все-таки будет обязательно, и вопросы достаточно сложные в ней, но посильные для участников сегодняшнего заседания. Но ну и для этого мы решили использовать тот самый... Инструмент, которым все уже привыкли пользоваться, и нам, я знаю, нам сегодня помогает в проведении нашего клуба, на мой взгляд, там суперпрофессионал в проведении онлайн-мероприятий Центр Благосфера. И вот уже вы видите, у вас сейчас в чате появилась ссылочка на нашу сегодняшнюю анкету в Ментиметре. Или можно нажать на ссылочку, или просто набрать в браузере menti.com и код нашего сегодняшнего опроса 4187 1006. 41 87 10 06. Пожалуйста, наберите, и вы сразу увидите первый сложный вопрос и постарайтесь на него ответить. И мы хотели бы узнать, у нас почему-то не открыт еще вопрос для голосования, да, откройте, Потому что... да, мы просто немножко раньше времени выходим, да, сейчас нам он откроется и можно будет ответить на вопрос. Да, закрыт вопрос, сейчас, сейчас откроют, секундочку, это... Небольшой технический... Мы просто раньше времени с вами мы собирались через две минуты начать. Опрос, все же технически, это знаете, вам в онлайне проводить мероприятие, это не в офлайне. В офлайне сказал, голосуйте на бумажке, и уже все, раз, если бумажка распечатана, то уже все готово. А в онлайне нет, поставлено время, в какое должно начаться опрос, и все, сиди, жди, пока еще минута пройдет. И за это время может Владимир еще какой-нибудь комментарий, например, сказать. Да, ну, а это, Марина, что, потому что ты сказала, что мы суперпрофессионалы. Это просто маленький транспортный коллаг. Я... Сейчас отправим, да? <серкнулся> Так, Толя Да, Наталья. Ага. Вот э, на самом деле, сегодня об этом много говорили: о том, что есть ли потребность в обучении или нет потребности в обучении. Помните вот этот опрос, где на первом месте стоит знание законодательства? И вот mm -hmm. большой вопрос, будут ли организации пользоваться этим? И на самом деле в обществе каким бы, какой способ решения был бы идеальный для этой ситуации? И мне кажется, должны были бы появиться инфраструктурные организации, которые помогали бы с той задачей, которая существует у НКО, которые были бы глубоко специализированы. И в бизнесе, собственно говоря, так бы и произошло. Есть потребность, есть спрос, было появилось бы предложение. Вот. А мы начинаем глобально. Обществом говорить, мы сейчас обучим законодательство общественной организации, и они научатся работать в этой сфере. Что является, вообще говоря, большой неправдой, потому что они не будут этого делать никогда, особенно сильно применять не будут. Вот, вот небольшой комментарий. Что просто это общественное устройство должно быть в принципе другим, и вся эта вот обучение, обучающая ерунда это просто иллюзий, миф, как кто-то говорил. Спасибо большое. Вот теперь стало понятно, почему опрос был не открыт, потому что Анатолий еще не сказал очень важный комментарий. А сейчас вы уже можете отвечать на вопрос. И первый вопрос, видите, суперсложный. Это планируете ли вы принимать участие в следующих встречах клуба про оценку? И это прям сложный вопрос, потому что в нем зашиты два вопроса. Первый вопрос, придете ли вы на следующее мероприятие и стоит ли следующее событие такое организовывать? А второй сложный вопрос, умеют ли участники клуба про оценку сегодняшние пользоваться минтиметром? Все, кто умеет пользоваться минтиметром, готов прийти на следующую встречу клуба про оценку. Но пользующихся минтиметром на сегодняшний момент ровно половина от участников сегодняшнего заседания. Вот. кстати, несколько человек, судя по всему, не очень умеющиеся пользоваться минтиметром, пошли тренироваться и срочно вышли из нашего сегодняшнего заседания. Ну вот, да, 25 человек уже проголосовали, все остальные ждут второй вопрос, и... Те, кто еще не успел нажать «да» или «нет», могут продолжить голосовать, потому что вопрос открыт. menti.com, код опроса 4187-1006. Если кто-то не смог зайти, можно ответить «да» или «нет» в чате, а мы переходим ко второму вопросу. Вопрос второй тоже непростой. На самом деле мы, и мы сейчас... Предлагаем вам ответить на следующий вопрос, какие еще темы вы хотели бы обсудить, и у вас есть даже возможность три разных варианта предложить, и мы увидим на экране эти темы сейчас. То есть что, какие темы вы хотели бы обсудить на клубе, вот, возможно, как раз связанные с тем, что мы сегодня обсуждали, или какие-то другие вопросы, которые могли бы стать темой нашего следующего заседания. Для этого вам надо просто вписать тему в блог, который вы видите на вашем экране, и, судя по всему, вопрос, а что еще можно было бы обсудить, пока... Вот, вот, уже появились первые темы. Организационный потенциал. Как оценивать стратегию? Да. Как проводить оценку в сообществах? Уже... Да, ждем следующих предложений. У ведущих, у тех, кто организовал первое заседание, конечно, уже есть некоторые планы, но мы будем рады их скорректировать. Мода или необходимость оценка? Мне кажется, классная тема для обсуждения. оценка социального воздействия. Как же получить хорошего заказчика на оценку? Как оценивать влияние? Как оценивать большие программы? Чем крупнее текст, тем больше предложений, больше людей именно эту тему и заявили, и пока у нас лидирует оценка стратегии, оценка воздействия, оценка в сообществах. Кстати, вы, мы сохраним это облако тегов и с удовольствием тоже всем его пришлем. Уже 20 из 26 вошедших в ментиметр ответили. Один из них не ответивший я, потому что я не успеваю одновременно читать и писать. Я еще пока не научилась, но обязательно научусь. Я, могу, оценка... я могу перехватить, перехватить да, чтение. Да, да, я что, здесь, что здесь получается у нас. Сейчас, секундочку. У нас ну, мелкие, я сейчас оценка нужд, организационный потенциал. Оценка ресурсов сообщества, оценка медиапроектов, хороший заказчик, но все равно пока лидирует но оценка равно, стратегии, да. оценка воздействия, оценка сообщества как-то стала уменьшаться, и оценка потенциала тоже стала уменьшаться. Вот. Потому Есть? что воздействие, оно как-то ценнее, чем потенциал. Ну, Ценей возможно. По ну, возможно, да. Коллеги, да вот... а можно еще голосом добавить? Конечно, здесь, конечно. Да. А, может быть, ну, мне кажется, было бы интересно послушать тоже вот примеры, как оценку проводят участники клуба, или, ну, может быть, какие-то mm -hmm. большие примеры, там, как они самостоятельно это проводят у себя. Mm -hmm. То есть обсудить примеры, да, и конкретные практики, которые да, есть да. у тех, кто участвует в клубе. Спасибо за предложение, мне кажется, очень ценное. А в развитии можно, если бы кто-нибудь вы, конечно, есть бы его поразжевывать кейсы, вот какие-то, ну, уроки, mm -hmm. такие, вот не просто примеры, а советом как бы обсуждение. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть прям разбор кейсов, да, и, а, а я бы еще предложила сейчас модную тему, а, когда ничего не получилось. Оценивали, оценивали и ничего не наоценивалось. Мне кажется, это тоже интересно, и почему это случилось? Или вот, да, то есть, те провалы, которые иногда учат больше, чем, чем успехи. Оценку влияния пытался делать короткая гальмарка. Оценку влияния своего с тренинга нового абсолютно. И через полгода давай людей спрашивать. Вот. И результат никто не отвечает вообще можно по-разному интерпретировать. Я интерпретировал просто. Просто ну, не внедрили люди ничего, людям неудобно отвечать. А. Спасибо. Я смотрю комментарии Оля, чате, Просто они чате, очень ну. много работают, и поэтому не, не пришло, внедряют, им не пришлось, не, не успели ответить на твои вопросы. У них, Наташа, нет, слов. У них нет слов. Видите, как по-разному. Мне кажется, это отдельная тема. Как можно трактовать полученные результаты? Критические и с высоким уровнем оптимизма, уважаемые коллеги, но нам нужно завершать и как бы давайте голосование завершим. Спасибо за такие предложения, идеи мы обязательно подумаем. но я вот хотел слово Лени Мальцкой передать. Мне кажется, это очень важная тема, хотя мы завершаем, но вот у Лены сейчас очень важная будет тема. Нет, но ну, я хотела добавить, мне кажется, то, что должно было прозвучать в самом начале. Вот мы затеяли этот круг, три организации и э, компания «Процесс-консалтинг», э, Академский центр социальных технологий «Гарантий» и фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», потому что мы давно обсуждали, что э, нам крайне важно… Вот если кто читает блог Алексея Кузьмина, э, вот там звучало про сообщество практиков. Да? и нам очень хотелось э, действительно, чтобы мы создали с помощью какого-то такого инструмента и появился клуб, э, именно такое сообщество, где мы могли бы свободно, действительно просто обсуждать какие-то вопросы, которые нас волнуют, и условно говоря, для нас было еще важно, что хорошее обсуждение в хорошей компании, понимаете, есть, нам кажется, что это довольно а, важный такой элемент, вот. и поэтому мы и придумали этот куб а, про оценку, придумали свой альянс, вот, и мы действительно а, хотим, чтобы он начал работать постоянно, поэтому мы и затевались именно с точки зрения того, что, обсуждать, дискутировать, а не проводить какие-то обучающие там, семинары. Вот. Но следующее заседание клуба будет 9 июня. Да? Вот. И, скорее всего, он пройдет все-таки онлайн. Вот. Ситуация только пока опять начинает ухудшаться. И не все, наверное, могут собраться там где-то в Москве или как. А, тему мы, наверное, объявим позже. И она, конечно, будет связана с тем, что, про что мы а, говорили и то, что вы писали на метиметре и сегодня. Вот. И приглашаем вас также обращаться. и Вы видите внизу, а, соответственно, а, пункт клуба. Поэтому пишите, задавайте вопросы, присылайте какие-то предложения. Будем очень рады видеть вас в сообществе практиков. Спасибо. Лена, а пятница – это традиция или так получилось случайно? А, ну... Мы пока не можем говорить о традициях, но мы будем пытаться их формировать. Наверное, да. так. И еще раз напомню, что мы сегодня ввели запись, и мы пришлем ссылку на, наш сегодняшний, на запись сегодняшнего заседания и те комментарии и вопросы, которые были в чате, всем на ту электронную почту, которую вы указывали при регистрации. И презентации. Да, и презентацию тоже. Спасибо. Спасибо всем большое. Мы практически уложились во время. Я, я хотел в заключение Спасибо. сказать, мне кажется, у нас была замечательная компания, и международная, и междугородняя, и я надеюсь, что вы придете в следующий раз, и я надеюсь, что всем нам будет очень интересно. До, до встречи. Спасибо всем. Хорошей пятницы и хороших выходных. Спасибо большое. Всем счастливо.